Друзья приехала сегодня в парк Глобы. Многие старожилы его знают как парк Чкалова. Мне Татьяна написала, говорит, Елена, покажите, пожалуйста, парк Чкалова. А я его знала и так, и так. Поэтому, ну, прежде всего, начинаю с актуальной проблемы. Наполиной пух. И вот зайдем это... Парк Чкалова переименован был в 90-х годах на парк Глоба. И проблема сегодня про тополиный пух. называется no commons и начинаем издалека те, те же наши белые и красивые детская железная дорога друзья хочу вам сказать что по сравнению со всеми парками которые уже существуют в днепре этот парк сейчас выглядит очень печально. Почему? Потому что к нему давным, к нему никто не приступал с ремонтом. Как построили его, он красиво выглядел. 50-е, 60-е, 70-е годы, возможно, 80-е. Но еще до того момента, пока не было красивых парков, парков таких как э, Сквер, Набережный Сквер. Красиво я вам показывала. Если бы не война, планировали в этом году, планировали сделать реконструкцию этого парка. Но тем не менее, хоть он вот в таком виде заброшенном, людей много, люди гуляют, кормят голубей. Красивый вид для фото Очень много здесь вокруг тополей И сейчас летит тополиный пух Сегодня жара Очень жарко. Вот подошла немножко. К голубям послушайте песни. Сидят. Никто не боится. Детская железная дорога. А погода сегодня, сейчас покажу, друзья, вам. Вот такая. Вот такая сегодня жарит. Жарит вам все. Улетел. Друзья, не буду вникать в историю. Кто хочет узнать историю, я вам рассказывала в том видео, э, в моем плейлисте экскурсии «Куда поехать?». Там я вам рассказала о парке Лазаря Глобы. Переименовали его из Чернышевского парк Лазаря Глобы, который мы так и знаем сейчас, в 90-х годах. Когда начались все эти события 90-х годов. некоторых называют крутые 90-е. Но хочу сказать, что сегодняшние времена напоминают то же самое. Только в 90-е годы не летели на голову бомбы. Не мирли, не видели мирные люди не убивали детей. А сейчас молимся, чтобы наш красивый город не пришла война. Так боюсь этого слова. Но, но она пришла уже в Украину. Очень много знакомых. Одни, которые ездили в Италию, жили, вернулись назад. Дом есть дом. Некоторых нет уже. Очень печально. Это такой вот мостик. Мы заходим туда. Ну и вот такое вот изобразительное искусство. То, что могут себе придумать подростки. Невоспитанные подростки забыла сказать. Сейчас мы идем к кинотеатру. Открытый... Вот, на открытом... Под открытым небом. Так, да? Театр под открытым небом. С этой стороны у нас зеленая зона, люди гуляют, есть детские площадки, есть всякие тарзанки под вот современный вид. Озеро тоже все в пуху. все в пуху. Можно можно пить Днепропетровск, Днепропетровск, Днепр весь пуху, Вот таким образом. Да-да-да. Точно. Точно, точно. Право от меня стоят сканейшки. Люди отдыхают. Вот так мы их видим. А здесь то, что оно а ну... это пух. О, солнышко припекает. Даже шляпу надо. И пришли в летний театр. Зрелище красивое. Пока печальное. Надеемся, реконструкция к нему дойдет. Главное, чтобы война в стране закончилась. Нам обещают державные мужи, что коррупции не будет. Если не будет коррупции, значит будет все везде работать. И будет красота, чистота, реконструкция все остальное. Будем надеяться, потому что нам нравится здесь жить. Нравится этот город. Нравится погода. Я не один раз приглашала вас к нам в гости. Но я не думала, что эти густи придут таким образом. Поэтому никого не приглашаю пока Нет, мирных людей. Это столько пух. И дальше иду это все пух не пройду мимо. Поскольку я обожаю животных и птиц, покажу вам, что здесь очень много голодей. Я вообще снимаю или нет? Снимаю, снимаю. Пришло лето. У нас уже лето. Печальное лето. Очень жарко. Я что обожаю, я вам покажу, друзья, розы. Даже то, что они все в пуху, делает их еще привлекательным Ну подойдем поближе. Я немного, я, я, их обожаю. проехала перекресток и думаю если будет где припарковаться зайду и возьму пиццу себя надо иногда радовать сейчас пойду за пиццей конечно забежала тела я обожаю битые стекло люблю это заведение, здесь хоть и шумно, но вкусно, кофе мне нравится я как всегда беру а ты китайский стекло, ну и конечно же я заказала ихнюю пиццу, жду пиццу, надеюсь, что будет вкусной. Скажу для начала, что я заказала. огромные